Расскажите нам, пожалуйста, про сумки мужские. Представляем вам сумки. Совершенно замечательные. Они э, могут э, использоваться как мужчинами, так и женщинами. Можно использовать для фитнес-тренировок. Очень вместительные. Туда можно сложить практически все. Можно э, брать их с собой в поездку. Они выполнены из очень качественного материала. Внутри... На э, них можно посмотреть. Нет, там, там наполнитель наполнитель а есть отделение небольшие кармашки также у каждой сумки есть длинные ручки которые можно ручка которые сумки повесить себе на плечо а по бокам сумки по бокам пожалуйста есть кармашки тоже можно положить что-нибудь здесь есть дополнительный замочек также есть отделение на замочке с этого бока а другая тоже очень красивая сумка очень стильная она выполнена также, также замочек также Спасибо, девушка. Замечательно.